подписчикам и гостям я джетли я знаю что это немножко не тот ракурс в котором вы привыкли меня видеть но знаете что у нас сегодня будет распаковка сухпайка это <сёжит> о вопросе что я ем когда у меня кончаются деньги если честно этот сухпайок просрочен на два года но есть одна мудрость если консервы не вздулись в банке значит их все можно есть вот, это сухпайок РФ. Я не выставляю это как рекламный объект, просто, блин, ну, это действительно то, чем не пытаюсь, когда у меня ничего есть. Ну, в плане я не могу ничего купить, потому что у меня нет денег, поэтому я на сухпайки. Короче, это автономный для экипажей автотранспорта. Номер три. Они разные бывают, то есть где-то вегетарианское меню где-то там с мясом трипсы короче вот несколько типов чтобы не было ну чтобы они не приелись. то есть разные вкусы чтобы не надоело что же в нем должно быть это написано вот вот первое галеты армейские 50 грамм банка консервов говядины тушеная 250 грамм банка консервов гуляш с говядиной 250 грамм Палочка, фруктовая зарядка ассорти 50 грамм, концентрат тонизирующего напитка 25 грамм, чай черный 2 грамма, кофе растворимый 2 грамма, сахарный песок 30 граммов, повидло фруктовый 45 граммов, соль 5 граммов, перец черный 1 грамм, разогреватель портативный, спички водо водоветроустойчивые, салфетка бумажная 3 штуки, салфетка дезинфицирующая 3 комплекта, леденец, ложка пластмассовая. Ух, можно выдохнуть. У меня есть еще армейский поэк, но я его уже вскрыла. И сейчас мы будем вскрывать вот это вот, вот эту прекрасную вещь. Где-то здесь, по идее, его можно надрвать, можно здесь. Вот. О, запах такой, как будто, знаете. А, такой черный хлеб со злаками ну, превратился в сухарь и немножко где-то полежал вот такой вот запах сейчас сразу мне ударил у нас Давайте смотреть что там внутри а, ага. чай индийский тот самый написано тот самый вот чай индийский черный байховый мелкий высший сорт Масса нет-то а 2 грамма. Способ приготовления. Положите пакетик в чашку, залейте кипятком и дайте наследство две-три минуты. Приятного чаепития. Так, что это такое? А, адаптовит вишня. Концентрат сухой, быстрорастущий... А, концентрат сухой, быстрорастворимый адаптонапиток вишни, обогащенный витаминами. Витаминами. Короче, это что-то типа компотика, либо э, кислинки, которая тоже, ну, тоже продавалась раньше. И ее можно было заваривать, и получался такой напиток э, немножко немножко газированный по вкусу, но довольно сладкий. Я не помню, как он точно называется, потому что И что я уже что-то помню, это уже ух, какое событие. Я под таблетками просто все забываю, у меня. У был меня медикам... была медикаментозная кома, вот и я в ней пролежала полгода. Я просто полгода лечения нифига не помню. Это спички, очень крутые спички, я вам скажу, да, они горят даже в воде. То есть вы можете их зажечь в дождливый день на улице где-нибудь и легко развести костер. Но они используются немножко без другой цели. Я пока это кладу в рандомном порядке, потом мы с вами подведем итоги, мы увидим, что есть. Вот. Короче, есть салфетки, в которые обернута пластмассовая ложка как раз. Пластмассовая ложка, я должна вам сказать, что очень странная, потому что такое ощущение, как будто кто-то ее укусил уже. Укусил. Я знаю, что, наверное, это просто проблема этого сухопайка, но... Ну вот. Так, так. так. далее, что у нас есть? Сахар. Очень много сахара. Кто-то сахар использует, я не знаю. Это можно... У меня есть небольшая сахарница, можно в нее все насыпать, и она заполнит. Так, сахар. Окей, еще сахар, видимо, для тех, кто любит послаще. Кофе натуральный, растворимый, порошкообразный, вот он, зелененький такой, как кузнечик. Так, теперь мы переходим, пожалуй, к кое-чему поинтересней, а именно, повидло яблочное. О! Смотрите-ка! Заряд чернослив, абрикос и фундук. Офигеть! Нас кушает армия. Ну, действительно, вообще-то армия их кушает. Я эту штуку оставлю пока что не тронут, и пока мне не досмотрим. Потом я попробую. Есть какая-то конфетка со вкусом лимона. Наверное, ее как раз в чай добавлять надо. Вот так вот. салфетки да салфетки дезинфицирующие две штуки О -о -о. еще две штуки и еще две штуки то есть шесть салфеток у нас есть дезинфицирующих это в принципе неплохо это галеты. Тут... а нет, почему-то в этом сухпаке нету двух видов галет. Обычно как раз-таки из муки пшеничной первого сорта и такие более темные, короче, они похожи по вкусу как раз-таки на черный хлеб. Я не помню, какие они. Ну, на них может повидло, на них может э, там всякую консерву. Их можно вообще по-разному использовать. Вот. Срок годности 24 месяца. У меня уже <сроченный> просроченный. Но я все равно попробую. <сроченный> так, перец черный. -хм. Хотя что-то перчить, я не понимаю. По крайней мере, пока что. Может, я сейчас пойму. Так, это соль. Это весьма интересно, потому что. В армейских сухпайках, честно говоря, немножко не так дела стоят. Так, говяжь, говяж, куляж говяжий, консервы мясные, перед употреблением разогреть. Но, как вы понимаете, тут уже немножко произошла деформация, и я не могу понять, они то ли немножко вздуты, то ли еще что-то, но... Угу. Гуляш я не хочу, честно говоря, пробовать. По крайней мере, потому что я не ем говядину. Ну, просто я не могу есть говядину. Говядина тушеная, консервы мясные. Тоже непонятки, тоже деформированная пачка. Если бы она была просто деформированной, и у них не закончился бы срок годности, то можно было бы их съесть. А так, ну, не стоит, я думаю. И тут еще есть портативный разогреватель. Я его лично не буду распаковывать. Я вам покажу просто из другого сухопайка. Это спиртовые таблетки, которые... Я не знаю, вам видно, нет? Железка тут есть, в железка. Короче, таблетку ее в эту железку, в, в эту, она собирается, ее поджигаете спичками, таки, вот этими, и наверх ставите, допустим, вот гуляш. Давайте попробуем, что это такое вообще. Это гематоген, шоколад или сырок какой-то, потому что в прошлый раз в армейском пайке была жвачка Тирол Стимурук, по-моему, написано было с вишней нет не с вишней с виноградной вот на вкус было весьма недурное и шоколад там был но ну, а на шоколад можно было сломать зубы я вам честно скажу ага то есть тут короче такая хрень о пахнет отвратительно на что похоже шок Сейчас вы увидите, короче, момент, который будет у меня <смех> на превьюхе видео. Знаете, в принципе, неплохо. Это, получается, переработанные сушеные фрукты. Сушеные. Вот. Я думаю, говядину мы пробовать не будем. <смех> Ни в коем случае. Можно отравиться. Зато теперь понятно, для чего соль и черный перец. Вот они точно не могут выйти по сроку годности. Хотя тут написано срок хранения 24 месяца. Вот. Вот и это не может потерять срок годности, хотя тут тоже, скорее всего, будет написано 24 месяца. М. Да. Кофе не может выйти за срок годности Хотя, скорее всего, это такой обычный, <смех> натуральный, скорее всего, это обычный какой-то баночный кофеек, который мы своим потом попробуем. Но. Когда будем чайные разговоры снимать, если вы хотите, конечно чайные разговоры. Если вы не знакомы с этой рубрикой, пожалуйста, нажмите на вкладку альбомы. У меня страница на ютубе. На и посмотрите альбомы, где выложены чайные истории. Там, чайные разговоры. Вы, думаю, <связываю> <связываю> вы поймете. Вы умные. Так, мы вот это откладываем. Повидло яблочное. На вкус оно ну как недозревшее яблоко. То есть оно кислое. И тут я могу понять, для чего столько сахара. Потому что можно смешать повидло, яблочное и сахар, и намазать это все на галетки. Если вы не любите тушенку, так тушенку можно на галеты мазать и этим обедать. То есть у нас сейчас по факту срок годности вышел только у тушенки. У остального срок годности в принципе не выходит. С сахаром ты не отравишься. Яблочное повидло, но как Ты его попробуешь на вкус и поймешь, оно пропало или нет. Просто лично я это сейчас не буду делать. Вот Дезинфицирующие салфетки это вообще просто офигенная штука. Я сейчас возьму парочку и положу себе в, в пальто, в котором не хожу. Вот. Ну, насчет ложки салфетки. Чай. Чай. Тоже обычно не пропадает, спички тоже не пропадают. Так что вот, как-то как-то так. Как-то у нас это вышло. Странно. Вот Такой паёк я в первый раз ну, распаковываю. А раньше я распаковывала армейский паёк. Там еды было гораздо больше, гораздо больше всяких штучек таких интересных. Вот, была еще дезинф... дезинфицирующая таблетка для воды, то есть если человек с таким сухопайком останавливается где-нибудь в лесу или у какой-то речки, он может набрать э, в чашку или в презерватив. Презервативы тоже должны быть у каждого, потому что если вы заблудитесь, потеряетесь, то в него можно налить воду и на, на... на догнёске кипятить воду. Он не порвется, если внутри него вода не сгорит. <с> вот тоже такой небольшой лайфхак. Лайф То есть человек может зачеркнуть воду из руки, какую-то емкость, бросить туда таблетку и прогреть на этой спиртовой таблетке с, <с алюминиевой такой подставочкой. Прогреть, она продезин продезинфицируется ее можно пить. Надеюсь, вам. Ну, я не знаю, было ли интересно это видео, скорее всего, нет. Но я давно хотела просто снять распаковку сухпайка. А? Почему нет? Вот. И если вы это смотрели, посмотрели, если вам это понравилось или не понравилось, вы можете написать комментарии, пожелания под этим видео или в моей группе. Ссылка на нее будет тоже под этим видео. Ну вот. И, короче говоря, всем удачи, всем пока!